Всем привет! На связи мистер Фисерк, и сегодня мы поиграем с вами в игру Оре Энзавилоза Виспс. В прошлый раз мы побывали в подветренных пустошах Герори, добыли там горликовую руду, поговорили с Током, Громом, дали Люпо, прошли побочные задания, карта Тихого леса, понаходили всякие секреты, задания выполнили, алмаз без огранки, покачали умение Усиленное пламя, звезда духов, улучшенная звезда духов. Рельку выучили, скоростную турельку, и теперь у нас по факту за все умения. Нашли фрагмент ячейки энергии, дополнительную фигнюшку колючку и еще два фрагмента. Один это фрагмент ячейки жизни, и второй фрагмент ячейки энергии. Давайте-ка посмотрим теперь, что у нас тут по умениям. То установлено, может что-то стоит поменять. Разряд дуги. Клей, магнит, стойкость, тройный прыжок, по-любому оставить, сбор энергии оставить и притяжение к врагам. Блин, может быть все-таки взять, взять вот место притяжения к врагам подсказки по стенкам. Возможно это нам поможет. Ураган 25% от полученного урона в ближнем бою. Не, ну такое себе. Mm. Еще можно улучшить это дело, да? Ну, mm. no, можно ради интереса посмотреть, что можно с колючкой сделать. Uh, где мы это можем глянуть? По-моему, где-то здесь вот, да? Куличка, да? Странно. Так, давай еще раз с тобой поговорим. И... Вот оно, да? Колючка выносит ураган 25%. Тут следующее выносит врагам 50% полученного урона в ближнем бою. В ближнем бою. Но вы должны понимать, что вдали это не будет никак работать. Да и по сути эта штука нам не нужна. Ладно. Без нее мы обойдемся. Спасибо так, а куда мы пойдем сегодня-то с вами? Давайте смотреть, что у нас есть. Тут на выбор сюда. Но я опять снова сюда пока не хочу идти. Что-то у меня не получается никак сюда запрыгнуть, забраться. Про вот это место я говорю. Довольно-таки тяжко это все получается. ну не получается. Чего-то не хватает нам, чтобы туда приподняться и... Однако, я думаю, что стоит попробовать вот сходить сюда. Возможно, здесь вот откроется вот этот проходик, который нифига никогда не открытый. Есть какая-то фигнюшка стоит. Вот, еще, еще у нас есть какая-то вот возможность попасть куда-то вот сюда. Но как сюда попасть, вопрос. Неужто вот через вот это место, но ну, фиг его знает. Как туда подняться, вопрос. Может быть, здесь вот есть... Какой-то воздух, который нас подкинет сюда И мы такие, о -хо -хо, мы полетели Но не знаю, пока, пока непонятно Поэтому давайте сходим в непонятное место сначала сюда Ну а потом уже как-нибудь туда направимся Направо пойдем, может что найдем Налево пойдем, потом пойдем Поэтому этому принципу пойдем сюда Так на тут Ой Давайте там Как-то сами это Разбирайтесь друг с другом А я вот пошел вот По-моему вниз, да? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Нам по-моему еще ниже, да? Ч у них чих Неужели так весна действует на них? Так. Опа. Какое-то замедление. А вот это интересно. Что происходит? Дратути. Когда пришла тьма, Кволок отправил моки в заросшие недра на разведку. Но врата оказались закрыты. А теперь Кволок отправил нас открыть их. Все потому, что внизу заплутал огонек. Прямо как твой. Махонький. Сиротливый. Там темно, но ты его найдешь, если будешь сиять ярко. Ну что ж, давайте, открывайте. Ух ты ж ага. Молодцы, ребята. Так, агоньки тут. Будем тебя ждать, и держись от тьмы подальше. Она скользит, она поглощает. Так, я так полагаю, здесь мы можем перо кура использовать. У И таким образом, каким-то таким вот образом мы можем забрать вот это все дело. Но нет, да? Здесь-то мы, а здесь мы даже классно, классно. Нифига, не классно. А как мы можем туда? Мы можем, наверное, как-то типа зацепиться. Ну, это я так вижу. Или нам нужно какое-то супер-пупер умение? Не, видите, нам не дают. Все, давай. До свидули. Ой. Прыгнешь ко мне? Только давайте ради интереса прыгнуть, нет? Че, убежал, что ли? Вот гад. Заросшие недра. Называется локейшн. Так, ну-ка, опа. Это хорошо, что я сюда подупал. Так. Мыша. Ай-ай-ай. Все-таки задела она меня, да? И тут вот такая вот фигулина. Получилось. Это у нас чуть опять не подорвало. Ну, пипец нас тут встречают, понимаешь ли. Так, вот это? А нет, да? Ай, больно. Так, тут... Погодите. Там есть у нас, да, классный. Ай-яй-яй. Е, бэби. У нас там еще мыша есть. Так, а вот это что у нас? Это что у нас за штука? Ой, горликова руда. Ого, спасибо. Вы нашли горликову руду. Так, ну я думаю, здесь у нас ничего нету. И я поставил, да? Чтоб стенки были отлично секретные, видны проходики всякие. Можно совсем мозг отключить. Здесь глаза леса погрязли без просветной ночи. В этих лесах всегда было темно, но из-за упадка тьма стала гуще и опаснее. Эм. Ой, там у нас какая-то фигнюшка. Так, поэтому я понял, что притягивать можем. Ого. Мыша. Плохла. И что мы тут можем сделать? Так, нет. Смотреть. А, тут что, вниз только прыгать? Давайте вот это разобьем. О! -о, -о, -о. Так, нам надо срочно бежать за ним, походу. Так, а то света-то совсем не будет. о о, -о. какая-то. Отлично. Так, свети-свети. Ой, тут уже что-то прям вибрации пошли. Нас хотят убить, походу. Так, ну что, давайте открываем еще одного светящегося светлячка. Как это обозвать? А, блин, а туда влево, да? Но ну, там закрыто. Вниз куда-то можно видать это под воду. Но пока мы, ходу этого не можем сделать, мы какие-то ватные еще. Автонаведение. Так, все, всякая мракобесия меня не потревожит, меня не поломает, а это мы типа так вверх можем подняться. Эм, так вот это у нас еще есть штука. А, ну это к воротам. Понятно, эти ворота мы пока открыть не можем. А жаль. Так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! -ой, -ой. Это за фигня. Какие-то эти, блин, стрекозы, осы. Что за нафиг тут происходит? ведь темнота. Ох, темнота, темнота. Вперед идти нам. Вилят. В темноту. Тут, неужто, придется нам как-то это по Бырику прыгать. Ох, натуре тут нам приходится быстро прыгать. Ух. Это что так плохо-то? Так, я здесь, а мне надо... Пока непонятно, куда надо. Так, надо туда. Ух, как же тут это... Немного тяжко. Подхиливаемся. Так, у нас опять тут есть какой-то. Светозаврик, который вроде бы как нас отсюда выведет, да? Как вверху ничего нету. Так, светляк свети, пожалуйста. Ай! Ай-яй-яй. Блин, этот гад улетел. Вс, я выбрался отсюда. Фу. Фью. Фью. Но как вот здесь вот быть? Я вот фиг его знает. Что мне не все пробежал. Так. Что там происходит лично дверка открывается и мы бежим отсюда нафиг и тут какие-то крылья это пипец какая то все хватит закончилось твое господство Ой-ой-ой. Все пока. А, тут я полагаю. А зачем это? Просто странно, что это просто сделано? Так, мы что-то тут раздолбили. Ай-яй-яй, да что... Что такое? Что происходит? Ой, опять, опять Раздолбили, о, свет появился Да здравствует свет о, -о. Тут как всегда мы раздолбить Ничего не можем Да, свидули. Не особо я хочу с вами дружить. Так. А куда нам дальше свой свой путь вести? Вниз, да, получается? Типа тут свет есть. А, вот он свет. Тут гадство-то какое, а. Так а, Ну и верху, так полагаю Нас ничто там не ждет да? Такое прям да, Это что за камень такой Головешка чья-то Так тут свет был Это меня радует что тут свет есть А вот то что тут гады всякие летают Меня это нифига не радует Ой Спасибо за свет. А давайте мы вот так с вами сделаем. Отстаньте от меня, гадости. Все, хватит. Я не хочу так жить. Так. Давайте обратно деревце поставим. Нам вот предлагают отхилиться. Дают такую возможность хорошую. Тут типа прыжки, не прыжки, либо вниз идти, но вниз... Я даже не знаю, о чем мы тут сможем вниз спуститься, нет? Свет какой-то есть. Ой, мне уже тут говорят, что сейчас тебе будет плохо. Блин, тут свет опять. Ай, съели меня. А как? Как там быть-то? Так. Так. Ой, гипер... Перегипер... Блин, как быть то тут? Я не понимаю. Пока что. Я не понимаю. Успокойтесь. Я этот жить хочу. Каким-то макаром нам нужно подняться туда вверх, да? А -а -а! Я был рядом. Так, ладно. Пока забудем про тех. Пока забудем про тех нафиг. Я вот куда-то прилетел. Пока понять не могу, куда прилетел. А, это типа просто свет. Свет далеких планет. Блин, это капец какой-то. Это какой-то копец. Так, вот оно, притяжение. Ладно, я типа здесь. Да какого фига? Я же возле света. Ой-ой-ой, сохранение С, отлично. -хо -хо -хо. Да, пипец какой-то. Все, я отхилился, это самое главное. Так, светлячок, да, у нас? Ну блин, туда мы, наверное. Подожди, светлячок, я хочу глянуть. Не, туда нам не дают, не дают нам туда пройти. Никак, я так понял, да? Нет, что ты творишь? Э, испытание попади и вскрой светляка. Так, о, о, отлично, это куда мы пытались, да, здесь подняться. А, вот как можно было это все сделать. Спасибо. А, ну и ты нас вниз повезешь. О-о-о, красавчик. Ой-ой-ой, тут пипец какой-то происходит. Ой, трава, трава. Зеленая, зеленая трава. Отлично, а вот и свет. Врата у нас ключей совсем нету. Ну, блин, что, получается, мы здесь будем сейчас ключики искать, так что. Ли? А, вот оно и сохранение. Давай, показывай, где тут что тут. Епстить. Блин, как же тут. Страшненько немножко. Ага, ты нас сюда привел. Спасибо. ой ой А нифига нам не дают туда идти-то. Что-то говорят тебе. Будет. Ну что, полетели тогда. Куда ты нас поведешь? М. Эм. А это ты так, чтобы мы жизньку взяли, прям. Поэтому ты так себя вел. Пока. М. И подержи один ключ, да? А где мне второй взять? А, теперь у меня два ключа. Вот А где я проворонил, что я второй взял? Где-то я проворонил. Блин, что-то я боюсь тут это все собирать. Страшно немножко. Страшно, страшно. Так, а тут что, куда нас это все поведет? Тут, блин, трава у нас. Тут всякие плюшки. Короче, и тут, и тут мы можем использовать, да? Давайте тут используем. Ой-ой-ой. Эм. -ой. А, это ты нас на поверхность выводишь. Спасибо, рано еще на поверхность нам выходить блин нам надо вниз братан а <как> все забрали меня меня забрали что теперь нам следует все-таки вниз следовать так или иначе Ой, ой. А это что за хрень? Ох, Вот что это за хрень, да? Была тут. Ой, у нас тут еще вон что есть. М -м -м, вкусняшки тут есть. Прикольно. Туда еще как-то надо попасть. Так, я понял, тебя больше нету, но это не значит, что у меня тут все хорошо, да? У меня тут все очень плохо. Так, ну что, у нас тут есть Стелла? с которым мы ничего не можем сделать, да? Так, я понял, фрагмент ячейки жизни, мы его нашли. Классно, классно. Его нет, но что-то светится. Блин, Горликова руда. Покойся. Мне куда-то надо вон туда. Так. Блин, тут-то куда надо? По сюда, а здесь? А здесь откуда куда чего всего? Какой-то осколок у нас. Все. Коза ты такая. Лишь бы... Лишь бы увернуться. Так, ну ладно, ты притянешь нас. А дальше-то что? Куда я поднялся? Зачем я сюда поднялся? Ужас какой-то. А, -а, -а, а, Я должен был сюда подняться, в другое место. Блин, я не знаю. Я не знаю, что происходит. Я туда иду, не туда иду. Сохраняет меня игра зачем-то. Все, понятно, зачем она меня сохраняет. Тихо, успокойся. Спокойно. Я здесь, я при свете. Так, тут у нас есть светляк один. Все. Ломаюсь. Ой, вот он старт, да? Едистальчик. Уф. Награда за испытание. Ну да, ну да. Веселый тут забег. И, -и, И... Мол, добеги досюда, да? Спасибо. их Вниз нам надо как-то попасть. Светляк. Эм... Ай! Все, съели меня. Съели. Кушали. Блин. Вот он летит куда-то вверх, да? Но мне ведь, походу, не вверх надо. Я это понимаю. Ломайтесь все полностью. И я всех поломал так у нас есть возможность упасть вниз так свет есть хватит мне тут этот опа Волна духов. Вы получили осколок духов. Чем больше у вас духовного света, тем больше урона вы наносите. Ого-го. Волна духов. Наносите больше урона, когда у вас есть духовный свет. Максимум 3000 искр. 6000 искр. Я не знаю, как это будет работать, но, наверное, клевая штука. Еще тут улучшение есть. Улучшение, улучшение, улучшение. Это круто. Это круто. Ничего не скажешь. Так, стоям бы. Не надо мне тут ломать психику мою. Ай! Все, скушали меня. А Я еще, скорее всего, без нее остался, да? Есть она у меня? Интересно, осколок духов. Блин, та-та. Забрали у меня его. Мол, не успел прийти, и все. Так, все, волна духов. Теперь нужно... Ой-ой-ой! Блин, а как тут быть? Как отсюда выбраться? Как добраться-то? Понятно. будет свет у меня убили интересно нет да ладно вы что что за нафиг цвет есть Всё, я забрал ее теперь надо выбираться думать тут в принципе понятно есть контакт Фу, сохранение прошло Ну что на этой вот такой вот славной ноте мы с вами немножко подхилимся и закончим на сегодня проходить Ори. Что ж, с вами был ФиСерк. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока-пока-пока.